Всем привет, с вами я, Кит Games и сегодня я сделаю игру. <coughs> ну как сделаю игру? Сделаю игру в PowerPoint. В PowerPoint, понимаете, люди. Ну ладно, ну, шо, погнали, поиграем. Ну шо? Я... А, ну что? давайте-ка посмотрим, кто сделал. А? Автор... Работа криво, но, ну да ладно. Самое главное, чтобы работать. Вот. Я, видите, видите, я и сделал игру, видите. Норма. Идея, правда, его проекта, ну да ладно. Что ж, сюжетик. Сюжетик. Вчера мне исполнилось 18 лет, и мне правда, было уже в армию. А... Ну, как и все мои одноклассники, я хотел откосить. Ко мне сегодня приезжали. Я прислался Мише, хоть меня и зовут Владимиром, а я в Москве на линии на Приезжали Прижали они для того, чтобы оповестить вам поражу в армию. Только, перед, только пройдите медкомиссию. Ну и что, я согласился, но внутри я не хотел туда идти. Поэтому я решила бежать со стороны. Сюжетик мы узнали, так что играть. А ну, а здесь сами видите, что надо делать. Знаю, это изи, но не для меня. У меня еще есть вторая часть на, на изготовить, так что если вам понравится эта игра, я покажу вам вторую часть. Самое интересное без записи тут фейлился, фейл, фейл, со фейлом был. Одни фейлы у меня были. Я говорю, да, только прям сам новых проходить. Сейчас самое главное пройти. Хотя, хотя нет, пропал. Стрелка пропала. Ама, все. что так сложно? Ну, ладно. Я должен это пройти. Я не прошел. Ну что ж, вот я и добрался до финиша. Осталось немного. Вы прошли и выехали в другую сторону. <coughs> ладно. Что ж, мы же рассовелину в меню, а можем посмотреть на армию. Вас забрали в армию! <смех> Посмотрел, называется он на армию. Чтобы понимать, здесь всего 11, 11 кадров. Найс, nice, да? Yeah? Ладно, всем понравится эта игра. Это был, в принципе, тестовое видео. Знаю, игра но чтобы понимали, вот так выглядит вторая часть. И тут уже повесели игра. Вот прям надо проходить. Тут полностью уже сюжет вставлен, так что вот так. Ладно, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписки лайки. Всем удачи всем байбай. -бай.